Начните с трех букв, да, да, постепенно да, да, э, доведя количество до 6-7, а может быть и 8, и даже 9 букв. Составим слова следующим букв. Море. Кост. Сок. В первом столбике я составляю сок, дуб, дуб. Э, Рим, то э, сыр, дым во втором море каша, кура, Ку кура, Кула. Кула. Кула. что Кула. Кула может, как-то по-другому все представишь? Леша, я, я тебе показал, вот так вот перед тобой О, Подожди, я вот так вот, если ты случайно, я по -по положу Рука Правильно э -э Небо Аса вода третий пенал ручка. Я ж прям боюсь переходить так хорошо. Б, А, У, Нет. Чем ловят насекомых летающих? А, сачок. Сачок. Почти звоню. И должен быть это посредство. Супер. Он бывает с начинкой, бывает с рыбами, там мясными. Го. Так точно. Так говоришь, не понимаешь, понимаешь? Я же тебе ж не сказал, даже буквы ни одну не подсказал. Го, год. Кофеде сказал, у нас только еще маленькая дома. Что? Она маленькая еще у вас. Махнатая. А кошка? Правильно.